приветствую вас друзья с вами Виталий продолжим тему про адаптацию к американской среде обитания несколько вопросов мы с вами уже отметили в предыдущих видеороликах кому интересно проходите там по ссылкам смотрите и актуализируйте свое состояние и мы сегодня давайте как то обобщим Маленько в какую-то такую конструкцию свою, да? Мы же с вами конструкторы. У нас был разговор с вами о разуме, о вере. Был разговор. Была тема любви к себе и о самоуважении, да? Была тема о хенд и была тема об экспириенсе, правильно? Была тема о личностном росте, который имеет потолок. В росте. И была тема о индивидуальном развитии, когда у вас нет потолка, а есть движение. И была тема еще хорошая тема о том, что мы с вами говорим не в знаниях и, и, и опыте, да, а говорим с вами о сообщениях информации. И в целом мы поставили такую точку, зрение на себя в одномерном, двухмерном пространстве, да, через восприятие себя как отражение. То есть мы формируем пространство при развитии, конструируем это пространство во времени, соответственно получаем восприятие себя через как бы зеркальное отражение. То есть то, что мы видим перед собой это, это то что самое мы видим внутри себя то есть в предыдущем видеоролике я сделал акцент о том что имеется такая э, ритуал практика утреннего э, наблюдения за собой в зеркало и соответственно вот это зеркало мы такое себе представляем э, когда мы строим вот это пространство во времени как зеркало внутреннее то есть внутреннее восприятие, внутренний взгляд – это отражение вашего внешнего. Внешне, то, что вы э, видите вот прямо перед собой, это то, что вы видите внутри себя. Это такое же отражение. То есть это зеркало. То есть наше восприятие – это э, зеркало. Правильно, правильно? То есть мы знаем э, э, из науки о человеке, да? Э, как у него здесь зеркальное восприятие, зрительные образы проходят через органы восприятия глаза, да? и там глаз, сфера, там переворачивает изображение там, и так далее. И, то есть понимаете, да, то есть в нашем мозге образуется зрительная кора, определенная там, область, и в ней перерабатывается то, что мы видим через наши глаза. Да? Соответственно, наш зрительный образ очень важный для нас, наше зрительное восприятие первичное. И мы не можем его, его как бы сделать объективным. Оно все время субъективно. Да? То, что я вижу своими глазами через эти, вот эти очки, через эти линзы, да? то и я говорю, этому я верю. Да? Я верю тому, что я вижу. А мы знаем с вами такую поговорку интересную, не верь глазам своим, да? Откуда эта поговорка взялась? Не верь глазам своим. То есть, откуда это нас взялось? То есть, когда мы с вами э, опыт получаем, мы получаем этот опыт в настоящий момент, experience получаем через зрительное восприятие, и мы говорим, я этому верю, и я туда иду, да. То есть вот я вижу лес, и иду, иду туда. И то есть заблудился в лесу. То есть большая такая тема э, среды обитания. То есть если вы городской человек, то вы находитесь в этих э, джунглях выросли, вырослых, да, каменных джунглях, асфальт, дороги кругом, э, каменная плитка, там, э, дома и тому подобное. И вы выходите в природную среду и видите, э, что ваш зрительный образ не самое главное, то есть ваши, ваши глаза не самое главное, правильно? То есть это, это зависит от вашего среды обитания, от которой вы выросли. Да? То есть выросли в городах, то вы основываетесь на вашем зрительном восприятии, да? основном э -э слух у вас уже от, от самого... на втором месте находится, тактильное восприятие еще на другом месте и так далее. То есть все дальше, дальше, дальше уходит. И вы приходите, к чему мы приходим? Вот к этому приходим, к информационному восприятию. То есть нам недостаток восприятия компенсируется информацией. Правильно? То есть мы в городах везде видим информационные сообщения, какие-то да? информационные, таблички, знаки, надписи какие-то и так далее. Они имеются символы, какие-то, мы их видим, символы, да? чтобы мы, символ ваш, мой, ваш мозг расшифровывает эти символы. С теми понятиями, которые он хранит в себе. Да? То есть мы обучаемся какому-то правилу или закону в городской среде. Но когда мы приходим в природную среду, то там никаких табличек, символов, правил и тому подобной информации, никакой нету. Да? нету. То есть нет никаких табличек, туда не ходи, сюда не ходи, здесь стой, здесь красный свет, там зеленый свет и так далее. Там Переходить дорогу, здесь нельзя переходить дорогу. Этот это дом для этого, это здание для этого существует и так далее. такие социальные институты. Везде вам помогает в городе, да? помогашки такие у нас есть, там, информационные. А в среде природной у нас нет таких помогашек. Да? И соответственно наше зрение нас получается обманывает То есть оно не может найти дополнительный источник информации, и мы то, мы то, что мы видим, мы в это верим, да? а, а мозг говорит: не, нет, туда не ходи, туда страшно, мне страшно становится. Да? То есть получается это состояние страха. То есть мы боимся пойти в лес, мы боимся да, пойти, шагнуть в этот лес, да, там, там темно, там непонятно, нет, нет никакой информации, куда там идти. И мы соответственно, идем куда. Мы идем к знаниям, к личностному росту, мы идем к знаниям, мы идем к как, какого-то опыта ищем человек, да, кто ходил в этот лес, да? узнать надо. А кто там был? А есть там первопроходцы? А по чьим следам я пойду? Итак, у нас сегодня тема такая с вами будет э, вот этого следования. Следования, следования э, то есть в личностном росте есть тема знаний и опыта, то есть мы, мы можем пройти в личностный рост и с кем-то пообщаться, пойти в какую-то социальную среду, найти где-то какие-то источник знаний. Как в этот лес заходить, как там двигаться, как там выживать, да? и так далее. При индивидуальном развитии вам некому обратиться. Ну некому. Все, вы в лесу один. Подошли ли лес? Все, никого нету. Нету никого. Что мы будем делать? Мы будем следовать, да? Мы будем исследовать. То есть исследование это вот этот лес, куда мы подходим, и для нас исследование, как следование. Игра слов такая, да, исследование является э, ежедневным таким потребностью, такая ежедневная потребность э, искать следы да, искать следы ну, прямо перед собой. Ну Вот следующий шаг вы делаете, вы ищете тут следы, кто тут ходил, да? чтобы, чтобы сориентироваться, да? чтобы понять, а куда вам идти. То есть первый этап у нас исследование, как, как игра слов, да, следую, исследую. И второй этап у нас, мы при исследовании, когда мы что-то нашли, да, а может быть не нашли, да, нету следов, тогда мы что -то делаем? Мы создаем эксперимент. Эксперимент, то есть э, здесь мы два акцента сегодня ставим на исследование вот этого леса, это э, непонятного, и второй акцент это эксперимент, то есть если нету следов... Все как бы естественная природой она действенна, да? не тронута никем, ни человеком, ни животным, никого нету, непонятно что, куда. И то есть нам на какой-то эксперимент. Здесь нам нужен эксперимент, исследования, а в личном в росте нам нужны знания и опыт. Соответственно, знание и опыт мы понимаем, куда нас отправляют в прошлое каким-то авторитетом, каким-то традициям, какой-то культуре. Здесь культуры, традиций нету. Вы ее сами создаете в момент вашего эксперимента, ваша, ваша традиция такая, она временная традиция. И исследования мы производим. И мы имеем, развязываем вот этих исследовательских способностей к эксперименту. Давайте этот вопрос, мы на него обратим внимание, что он существует как способ это не выживание, то есть вот здесь в личном росте вы будете выживать, и наши паблики, там, не паблики, а видеоблоги популярных там, различных э, ютуберов, которые э, транслируют свою э, ежедневную жизнь, э, периодичность в американской среде обитания, они говорят о том, что я выживаю, вот какая-то какая сложность, какие-то у него трудности, какие-то у нас испытывают лишения и так далее, то есть он вызывает к зрителю к зрителю обращается с точки зрения страдания. То есть, понятный язык, язык страдания. То есть, я здесь, при личностном росте, я страдаю, я переживаю какие-то сложные моменты в жизни, и вот этим я с вами делюсь, и вы видите, как мне плохо, и так далее. И так далее. То есть, чтобы привлечь эмоционально внимание зрителя к этому контенту, к личностному росту, который он переживает в американской среде обитания. Нас это, конечно, мы понимаем, что это видеоряд э, как бы собранный из каких-то фрагментов жизни человека, да? как-то он его интерпретирует и показывает с определенной точки зрения, чтобы нам было интересно смотреть, соответственно, э, чтобы были у него просмотры и так далее. И так далее. При в индивидуальном развитии нет этого дела. Нет никакого страдания, нет никакого лишения и нет никакого понимания вот этого состояния я выживаю, я выживаю. Вот это состояние я выживаю. То есть в индивидуальном развитии вам нет необходимости выживать. У вас все есть, у вас проблем здесь никаких нет. Понимаете, вы, вы самодостаточные. У вас есть настоящий момент, есть восприятие, к которому вы верите. Правильно? У вас есть инструмент разума. Вы разумны. Правильно? Вы, вы, вы. все. Не надо вам никого, ни опыта, ни знаний, ни страданий никаких, ни, ни переживаний чувственных. Не надо вам любить себя э, и самоуважать. Вы вы охотитесь в лесу. В лесу нет никого. Перед кем он тут сам рисоваться? Да? Кем? В лесу. Не перед кем рисоваться. Да? Перед медведем, лосем, оленем. То есть естественность, понимаете, у нас при нашем следовании. Нам нужна естественность в движениях и действиях. Мы, значит, что здесь будем с вами? Как, какой акцент мы можем поставить? Акцент при исследовании. То есть у нас должен быть какой то два. Э, причина какая должна быть, да? Правильно? Причина или повод. Вот, вот такие слова вы должны в свой лексикон. Давайте запишем. Куда запишем? Вот, давайте, давайте запишем. Вот. Причина. Или повод. Следовать. Напишем слово следовать. То есть следовать. Слово нам хорошо известно в современной информационной коммуникации. Мы хотим, чтобы за нами следовали. Да? И мы все время говорим, сколько у нас подписчиков, сколько у нас лайков, сколько у нас там дизлайков, сколько комментариев. Кто за нами следует? Вот за нашим личностным ростом, кто его смотрит, кто за ним наблюдает вот за этим личностным ростом. Какие-то последователи нам нужны, да. Эта тема следования. Вы ее хорошо понимаете вот сейчас в современной в социальной среде информационной. Мы за кем-то следуем, вот мы постоянно смотрим с вами какой-то видеоролик, видеоряд какой-то смотрим и у нас вызывают какие-то эмоциональные состояния, выделяются определенные гормоны и нам становится хорошо. Я хорошо провел время, когда следовал за кем-то. Улавливаете? за кем-то я следовал, то есть у меня была какая-то причина. У меня была причина следовать за кем-то, понимаете? Причина за кем-то следовать. То есть меня кто-то ведет, понимаете? Кто-то ведет. А у вас должен быть еще что повод, чтобы за кем-то идти. Понимаете? Есть такой повод? Я думаю, не будет у вас повода смотреть какие-то видеоролики. Только если может быть там повод провести время, то у вас есть, значит, у вас есть свободное время, так называемое. То есть вы в свободном времени, если находитесь, вы смотрите много видеороликов, то вы находитесь в состоянии личностного роста. Если вы ничего там не исследуете, да? если вы не зашли в темный лес, вам не страшно, да? как бы вот страха нету страха, который мотивирует вас к исследованию, эксперимента. А вы следуете за кем-то без причины там, да, и без повода. То есть вы проводите свободное время. Мы с вами хотели создать конструктор конструктор во время исследования и создания эксперимента. Какой, мы здесь, какой у нас повод? Какая у нас причина с вами? Какая причина? Какой повод? Мы должны, мы должны создать объективное восприятие, объективно увидеть картину мира, правильно? То есть мы зашли в лес, в лес. Мы, если мы будем субъективно воспринимать с помощью информационного табличек таких, да, то мы вероятно заблудимся. И в американском менталитете, в американском образе жизни есть такая тема э, заблудился, да, заблудился, потерялся. Э, большая тема. Ваше какое-то движение, просто движение, да? То есть первое исследование мы создаем как движение. То есть я шагну мой шаг прошагово. То есть мы создавали с вами, помните, мы говорили о том, что мы с вами при экспири... во время экспириенса, вот этот experience, мой шаг, это мой экспириенс. Все, больше никакого мне опыта не надо. Я шагнул в лес, experience, и восприятие моего шага это мое исследование. Понятно? Я исследую свой собственный шаг. Я обращаю внимание на свой собственный шаг. Я не смотрю там, как дядя какой-то что-то делает, как он идет в лес там. Да? Я, не иду, я не иду за ним. Я делаю свой шаг. Моя причина. Вот где находится. Улавливайте связь. Разум это причина. А повод вам, вам легкий повод что дает вера вера вы у вас, вы легко верите своему шагу да вот у вас вера создала вам повод а причину вам создал разум вы увидели вы восприняли свой первый шаг больше ничего там не надо вызывать страх сочувствие сопереживание страх этого вот этого Личностного роста, вам необходимо выжить, выжить, я выживаю в Америке, я выживаю в Лос-Анджелесе, вот кругом смотрите, тут бездомные преступники какие-то тут и так далее, вот, бо я боюсь всего это, смотрите, как тут страшно, смотрите, вау, вау, и так далее. То есть такие картинки вот, в видеоряд такой визуально идет, чтобы мы смотрели своими глазами и верили тому, что там показывает. Понимаете, тогда, когда я верю, тому, тому я верю своим глазам, да? когда я верю, видите. Повод. Повод. повод образуется. Повод образуется у меня. Так. Ага. То есть, я, то есть повод, слушайте, игра слов поводок. Поводок. То есть я меня тянут на, повод... на поводке я нахожусь, понимаете? На поводке. То есть эта игра слов в русском языке очень интересная. Повод поводок. Следовать за кем-то. То есть, когда мы следуем за кем-то, или за своим исследованием, мы хотим следовать за своим исследованием, правильно, а не за кем-то, то если в, в мире животных, мы это знаем, в мире животных домашних, если мы тут какую-то собачку нарисуем с вами, да, собачку, то там с собачкой гуляет американец, американской образе жизни, очень это популярно. Быть, находиться в контакте с домашними животными, с собаками. Много собак у людей. И этому есть разумное объяснение. Потому что, видите, когда собака... Вот. Мы следуем за собакой. За собакой. Следует за... То есть, внутри... У вас имеется животное, правильно? Вот это животное, оно ориентируется не на зрительное восприятие. Понимаете? То есть зрительное восприятие это у нас трехмерный мир, скажем, тогда трехмерный мир с разным зрительным восприятием. Мы ищем трехмерный мир, трехмерное пространство, чтобы вот вверх, вот высокое дерево, вот далеко и так далее, как-то ну зрительно. А когда вы когда вы следуете за своей собакой, то есть за собакой следуйте, собака вас тянет, ну, тянет, идет вперед собака, то это ваши внутренние инстинкты. То есть внутри вас имеется собака. Вот такая. Она идет не со зрением, у нее слух включается, не ух включается, да, то есть она же шагами шагает, она только видит то, что... Вот, шагами, чтобы далеко, и далеко создать какое-то спрятие, ей надо ушами пошевели, да, там нюхом понюхать какой-то запах там и так далее. А зрительное спрятие там находится там, на, на, на втором месте, на третьем месте находится зрительное спрятие. Это, вот, об этом мы сейчас с вами акцент такой ставим. Мы с вами следуем за своей внутренней собакой. То есть мы становимся исследователями. Ну, есть такая тема в американском образе жизни, и в английском еще образе жизни 20 века, 21 теперь века уже, скауты. То есть это первое такое движение создавалось в Англии, и потом оно, значит, так мигрировало в Америку, и в Америке развилось именно как индивидуальное развитие молодых подростков, ребят, юношей, девушек как индивидуальное развитие, как исследователи они понимают. То есть они, когда попадают в каузовское движение, то дети значит, развивают свое исследование природы. То есть они в природе находятся, и каждое исследование, какой-то какой эксперимент они делают, исследование делают, и отмечаются какими-то достижениями. Да? То есть ставится, какая сказать, небольшая там, задача, они ее решают, и какие получают такие значки, значки там разные скауты носят у себя на головных уборах, на одежде носят и так далее, флажки там всякие и так далее, то есть символ имеются, каких-то таких достижений в исследовании. То есть этот навык американцы привают себя с раннего возраста, скажем так, да, с раннего возраста, вот с подросткового, с детства, там, они начинают понимать, что такое исследование, это важно, что эксперимент это важно, это необходимость, это насущная потребность. При индивидуальном развитии, при движении. То есть мы с вами становимся, внутреннюю собаку с вами будем искать, да? внутреннюю собаку искать, как следовать за ней. Видите, поводок и у нас причина. Так, друзья, мы с вами уже много, наверное, говорили, да? Если есть вопросы, пишите вопросы, ставьте лайки, обязательно лайки лайков не хватает. YouTube меня совершенно игнорирует, вы комментарии не пишете и думаете, что здесь какой-то этот самый очередной этот самый какой-то тренинг, да? Зачем его смотреть? Нет, я вас ни, ни к чему не тренирую, ни, абсолютно ни такой цели даже не ставлю, к чему вас тренировать. То есть вы это ваш, ваше индивидуальное развитие, это невозможно это этому натренировать, понимаете? Вот видите. Ваша внутреннюю собаку, кто вам, кто вам поможет найти, да? Кто вам? Только вы сами себе можете найти, да, пойдете и начнете заниматься исследованием. Будете какой-то эксперимент создавать, пойдете и станете скаутом в вашем возрасте, в ком вы находитесь. Да? Хотя, кстати, вопрос про возраст. В американском образе жизни, в этом, в этом менталитете, ментальности восприятия конструкторского у вас возраста не будет никакого. Поэтому вы не стесняйтесь, там как бы есть такая тем опять же, тему самоуважения и любви к себе. Да. Я же боль большой, я уже вырос, какой из меня скалок, какие-то мне эксперименты, исследования и да, создавать. Нет в американском образе жизни, в американском менталитете, в американской вот этой ментальности возраста не существует как э, понятие социального э, развития. Понимаете? То есть вот это личностный рост, тут, тут, тут не находится да, социальная лестница, социальное развитие, соответственно, с вашим опытом, с вашим возрастом, э с вашим уважением, авторитетом и так далее. Здесь вы будете, вы свободно независимы от возраста, тоже свободно независимы. Мозг ваш не стареет с годами, понимаете, не стареет. Лицо стареет. Там будет тоже тема американская, большая старения, движения во времени. То есть, друзья, сегодня мы с вами поставили акцент по поводу исследования повода разума, веры и, и понимания пространства и времени, которому мы хотели бы создать какой-то с вами эксперимент, какое-то исследование. И на, на первом, на таком э, этапе, скажем, э, нам необходимо разбудить, там, пробудить в себе внутреннюю собаку. Внутреннюю собаку. Есть такое понятие, да. Внутренний ребенок, есть такое больше понятие, да. То есть, да, мы обращаемся к внутреннему ребенку, когда мы говорим о конструкторе, да, скажем, ну, это понятное такое понятие, оно расхожее внутренний ребенок. Много о нем говорится в современной э, информационной сети о внутреннем ребенке, да. Ну, хотя бы так, да. Ну, второй этап, второй, скажем так, второй такой э, э, такая, такая роль. Роль, внутреннюю собаку найти, внутренние инстинкты свои найти. Их пробудить, их вытащить туда. Такая вот работа интересная над собой у вас намечается. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Виталий.